Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства Ледоков. Наша сегодняшняя встреча посвящена ситуации, которая сложилась в мире в связи с наступлением сирийской армии на последний анклав боевиков-террористов в Сирии, на провинцию Идлиб и возможным скорым окончанием гражданской войны в Сирии. Тем не менее, есть очень много, будем говорить, интересантов в мире, которому это не интерес, которым это не интересно, которые желают продолжения этой войны с целью увеличить свое влияние в самом важном, пожалуй, регионе планетки, на Ближнем Востоке. Вот в комплексе этих проблем нам и поможет разобраться э, Карина Александра Геворгьян, иронист, востоковед, человек, который посвятил много лет изучению проблем Ближнего Востока. Здравствуйте, Карина Александровна. Добрый вечер. Карина Александровна, вот вопрос первый. Существует некое ну, полуофициальное, полунеофициальное мнение, что тот, кто одержит верх э, в си, в Идлибе, тот, по сути дела, получит, э, будем говорить, определенный контроль над мировыми процессами. Это так или нет? Расскажите нашим слушателям поподробнее. Я напомню... Высказывание Примакова, хотя не уверена, что он автор этого высказывания, о том, что Ближний Восток – это кухня мировой политической погоды. Ну, может быть, это такая поэтическая метафора, но что-то в этом роде есть. А я объясню. И в античные времена, и сегодня – это регион континентальных коммуникаций. В общем, я думаю, я понятно сказала. Да? Это макрорегион континентальных коммуникаций. Да, морские коммуникации удобные, но при нынешней технике и возможности передвигаться по морю и по океану, это не древние и старые времена, когда парусники плавали и так далее. Но тем не менее, понятно, что в любые континентальные коммуникации, не менее, если не более важны, потому что морские легко блокируются. Ну вот берем там, например, Малакский пролив, через который огромное количество углеводородов, да и прочих товаров в Китай идет. Да, из Китая идут товары через Суэцкий канал, через Бабы. Мандебский пролив э, и так далее. Это все аравийский плод, уже я описываю, да, Мандебский Мандепский и Аравийский, то есть и Союзский канал и дальше Средиземное море. Ну, куда как удобно, в общем, не очень дорого. Вот, ну, возьми, перекрой вот так вот эти узенькие такие ручейки, да, и вот что будут делать, например, будет делать экономический гигант Китая. Поэтому понятно, что позиции в этом регионе позволяют, той стране, которая их имеет, прочные позиции, позволяют, конечно, получить определенные козырь в лапы. Вот И в этом смысле я не могу сказать, что я там воздух чепчик свой бросала, когда началась российская операция в Сирии, но меня это приятно, прямо скажем, удивило. И когда у меня брали интервью, вот там кричали, ну, обычно этих людей называют либералами, хотя я не очень понимаю, почему. Вот, Они на самом деле люди такого тоталитарного, с моей точки зрения, склада, потому что во все лезут, и кто не с ними, тот, соответственно, не имеет права ни на высказывание, ни на жизнь, ни на что, по-моему. Очень жесткие люди. Так вот, они кричали, что вот, Россия завязнет там, как и завязла в Афганистане. Ну, у меня вот брали интервью, и я говорила нет. Вот, спорить со мной было сложно. Я, конечно, не герой Афганистана и в боевых действиях не принимала участие, но была в этой стране в самое крутое и самое поворотное время. Вот, поэтому мне есть о чем судить. А я понимаю, какие провокации уже там шли, какие готовились, и почему Советский Союз Совет туда вошел друг друг Но сейчас этот вопрос и не будем касаться. В этом смысле Афганистан, конечно, очень важный регион, но очень сложный по рельефу и по внутреннему социальному устройству, чего нельзя сказать, например, о Сирии. Ну, да, в общем, даже и об Ираке. Хотя о Сирии в меньшей степени. В Сирии гораздо так скажем, вот, например, в Ираке как бы вот племенные структуры играют несколько большую роль, в зависимости от региона Ирака, но большую а вот Сирия, я даже не знаю, какое корректное слово подобрать, она более в этом смысле монолитная, что ли, если можно так выразить, страна. Да, есть группы суннитов, там есть этнические группы. Но малые этнические группы в основном поддерживают правительство в Дамаске, которое, надо сказать, и при батюшке хафизе Асиде довольно интересно защищало эти небольшие общины. Но э, понятно, что руководство в Дамаске всегда учитывало эту э, сложность. Вот, скажем, моих соплеменников в свое время очень обидели сирийские христиане, там где-то как раз ближе к провинции Алепа. Там какие-то церкви разрушили, какие-то школы закрыли. Ну, в общем, какая-то ерунда была там. Ну, бывают всегда такие моменты, да, к сожалению. Вот что интересно, что именно правительство в Дамаске э, алавита Асада всех их быстренько совершенно привело в чувство и заставило восстановить, соответственно, эти храмы и все эти центры, и возместить ущерб. Ну, почему? Ну, потому что Асад понимал, что вот э, это его маленькая и такая ремесленная армянская община, ну, там есть богатые, конечно, люди в строительном бизнесе и так далее, но в основном это, в общем, такие люди достаточно простые. Есть люди образованные, врачи, я сейчас не буду об этом говорить, да, ученые тоже есть, но их мало, и в принципе в основном армяне там этим занимаются. Но с другой стороны у них связи по всему миру, диаспора, а соответственно создание имиджа страны за рубежом и так далее, и так далее, способы влияния. Но надо сказать, что армяне не единственные по отношению к кому по отношению к сирийцам и так далее, то есть по отношению к другим меньшинствам. То же самое и с продолжал. Поэтому понятно, что сейчас вот отряды ассирийцев и армян, они правительство Дамасское поддерживают. Был небольшой отряд где-то в районе дер армян, которые там на стороне оппозиции. Ну, вы уж простите, мальцы племенников, но ну куда с добром деваться, если тебя окружают только эти люди, и, а с другой стороны игиловцы запрещенные там, где только можно запретить. Понимаете, да? То есть, ну где-то они скорее вынуждены на это пошли. Во всяком случае, я так считаю. И, и это касается и других меньшинств, соответственно. Теперь конкретно об Идлибе. Освобождение либо от террористов и э, очень воинственных и хорошо вооруженных оппозиционеров а, означает полный контроль над Алеппо и создание зоны безопасности вокруг Алеппо. А это чрезвычайно важно. Кроме всего прочего, через эти регионы и через Алеппо пролегают именно те самые коммуникационные такие пути, старые еще, но уже, соответственно, современные построены, которые чрезвычайно важны, и контроль над ними чрезвычайно важен. Вот заметьте, что с обострением ситуации вокруг либо вокруг которого так медленно сжималось это кольцо, и по утверждениям вот этих самых так называемых повстанцев, несмотря на то, что 7 сентября в Тегеране на встрече Путина, Рухании, и Эрдогана, казалось бы, Эрдогану удалось уговорить российскую и иранскую сторону, которые, замечу, законно присутствуют в Сирии, все-таки не разворачивать широкую операцию. Ему это удалось, удалось, и прямо во время переговоров так было интересно, если бы кто-то следил, прям курс Лиры сразу же поднялся, представляете, как интересно. Вот Мало того, Реджеп Эрдоган к Америке обращался, Дал очень такое серьезное интервью Wall Street Journal и очень просил американцев вмешаться и помешать этой наступательной операции. Да, он, конечно, на поверхности, безусловно, все это мотивирует тем, что там мирные люди, беженцы, и вот это принято говорить о гуманитарной катастрофе, то есть Раку разбомбили, там тропы лежат захороненные, это бог с ним. То же самое с Масулом. Вообще город практически стерт с лица земли, и до сих пор тоже невозможно к нему приблизиться даже. Не буду говорить почему, потому что очень страшно. Вот. Ну а здесь вот всех волнует гуманитарная катастрофа. Я двойных стандартах хочу сказать. Готовится эта химическая атака, сколько бы российский генштаб не говорил о том, что уже инсценировка готовится. Теперь уже рассказывают, что отсняли, что по четырем пунктам хлор там они применят или, и так далее. Ни на кого это не действует, и даже Совбез ООН массово встал против этой операции. А тут недавно Меркель, в общем-то, Россию как-то так боязливенько поддержала в Сирии, что, мол, с террористами-то надо бороться, и она за это. Вот, и я была обрадовалась, и многие обрадовались. Вот надо же впервые вот так она высказалась, и все. Но тут ее министр иностранных дел, который тоже вроде в наш адрес неплохие слова иногда говорит, он ай-яй такое сказал, что просто мама не горюй, сказал, что Германия не будет участвовать в восстановлении Сирии, если речь будет пойдет если речь пойдет о сохранении режима Асада. Он, правда, чуть-чуть иначе сказал, но понимаете так. Вот, То есть и немцы так слегка присели. Они как бы и хотели бы быть храбрыми, но не получается. Вот. Ну, давайте, правда, в глаза посмотрим. Там у американцев, и у британцев, и у французов, у каждого свои любимые повстанцы, в кавычках. А реально, те же самые террористы, потому что, как их иначе назвать. Потому что, я почему так говорю? Потому что те представители оппозиции, которые сложили оружие, они участвуют в переговорах. Поэтому существуют центры по примирению сторон. Да, дело трудное идет, ну что делать и так далее. А эти же непримиримые. И с этими непримиримыми очень дружат вот наши западные партнеры. И каждый имеет свои интересы. У них там между собой тоже не очень все согласовано. но пусть нас это не, не утешает. А сами американцы буквально, по-моему, дня три назад, Дерезор обстреляли фосфорными снарядами. Ну, правда, я так попыталась поговорить с людьми, которые носят погоны, но они мне сказали, что, в общем-то, они, видно, кого-то разыскивали, поскольку ночью это сделали, и, скорее всего, подсветку такую давали. Вот, потому что такого серьезного обстрела именно фосфорными снарядами не замечено. Хотя пожары были. Может быть, у вас еще есть вопросы? А я недостаточно даже на первый ответила. Ну, будем говорить так. Если у меня появятся вопросы, они у меня, конечно, есть. Но моя задача дать вам возможность всесторонне осветить эту проблему. Мы временем не ограничены. Ну, тогда я некоторые данные приведу, а то скажут, там, женщина вещает об боевых действиях, а что она в этом понимает. У меня уж такое было в свое время, в 2008 году. Хотя я попала в точку. Значит, ну вот, по-моему, понедельник, так называемая, это обсерватория по правам человека в Лондоне, там один какой-то лавочник это дело ведет, ну, понятно, кто за этим стоит, не надо объяснять, наверное, нашим зрителям, что за 72 часа, это значит, они берут конец недели, а российские и сирийские военные нанесли 1060 ракетных и бомбовых ударов. На самом деле мы, конечно, несколько притормозили эту операцию, но это не означает, что мы ее полностью остановили. Поэтому так возмущен Эрдоган. Я даже сегодня было предположила, что интрига, связанная, вот вы сейчас удивитесь, где Идлип, а где Киев, да? что интрига, связанная с автокефалией о украинской раскольнищей, этой филаретовской церкви, как-то может быть инициирована Эрдоганом. Но я разговаривала, и один из моих очень таких... Умных и уважаемых мной собеседников сказал, что я говорю, это же прям в нож нам в спину, вот так вот. Может, это в связи с он сказал, ну, есть и другая версия, что это нож в спину самому Эрдогану со стороны э, американцев, поскольку, поскольку патриарх Уарфоломей э, очень э, зависим от э, греческой общины Соединенных Штатов и от американцев вообще. Вот, может быть, я считаю, что обе версии имеют право на существование, грустно, если моя первая версия. Ну, я, я сказал своему собеседнику, не могу не согласиться, действительно, это может быть так, может быть, они тем самым Эрдогана подставляют и как бы создают диссонанс вот, и так много противоречий между Турцией, Ираном и Россией. И так не очень легко, хотя все делают хорошую мину при очень трудной игре, очень трудной игре, потому что игра идет не только в Сирии, а я вот сейчас в Ереване нахожусь, но ну, и в Закавказье и очень активно, потому что ну, невооруженным глазом отдыхающие в Грузии люди на побережье Черноморском, в том числе в Аджарии, замечали и видели, как, в общем -то, все больше и больше исламистов прибывает в Грузию. А это было тогда, когда турки, в общем-то, пропускали особо ценных для них, видимо людей из Идлиба там они работали на границе очень серьезно и кто-то там проходил то есть это все отслеживалось вот и тут вдруг в Грузии такое усиление а вот куда они пошли дальше в Анкисе, там может в Азербайджан это же бабушка надвое сказала значит это вот я почему говорю что вот эта сирийская ситуация и ситуация вокруг Идлиба она имеет очень сложные контуры вокруг себя, как на международной арене, так и в макрорегионе, включая э, ВКФ. Понимаете, Карина, мы с вами это обсудим подробно, потому что это тоже достаточно интересно. У меня своя версия насчет этого, но это отдельный разговор, и мы об этом еще поговорим. А вот смотрите, существует тоже одна очень расхожая версия. Я немножечко ее предварительно обрисую. В Афганистане американцев талибан потихоньку поджимает. но ну, можно сказать, что они заперты в этих своих восьми укрепленных аэродромах, даже не районах. И, собственно говоря, талибан все ближе и ближе, как говорится, их готовит к выдворению из Афганистана. Недавно прошли выборы в Ираке победила, с одной стороны, парашиитская партия, с другой стороны, с ней в коалицию, как ни странно, вошли ира иракские коммунисты. Это два. Третье. По сути дела, на сегодняшний день получается так, что если сирийцы возьмут Идлиб, то вот эти четыре базы американцев, которые находятся на восточном берегу Ефрата, будут подвержены ударам с двух сторон. С одной стороны, Сирия будет освобождать свою территорию, с другой стороны, иракская армия, которая уже больше американцам не подконтрольна, ударит со стороны Востока. Ой, Марк Анатольевич, вы э, оптимист. Ну, подожди, а, подожди. До разворачивания такого сценария очень далеко. Я с вами согласен. И, но, тем не менее, Ситуация такая возможно. Далеко возможно. Но, а а вот представьте но себе, удалось. я как раз именно это рассматриваю, а, возникает серия провокаций, огромного давления, а, корректируется ситуация. А, заметьте, каждый день, я подчеркиваю, каждый день а, попытки прорывов через иранскую границу. Каждый день иранцы там, по-моему, арестовывают террористические группы, нанесли превентивные удары по о, иракскому Курдистану, Иранцы Об этом, кстати, не шумят, но это чуть не сегодня или вчера произошло, понимаете? Понял. Да, но они знали, по каким базам. Да. Я раз хотел закончить свою мысль. И, ой, извините, ради бога, что перебил. Вот тут ничего страшного, у нас с вами, как говорится, все нормально, в нормальном формате. И, наконец, то, что вы коснулись краем. Ведь, по сути дела, на совещании в Тегеране было предложено Эрдогану. Ну, хорошо, ты считаешь, что значит там не все боевики, есть некие туркоманы – пожалуйста, отдели своих от чужих и уводи. Эрдоган не говорит ни да, ни нет, а тем не менее, вот эта инсценировка, собственно говоря, удара, соответствующая химическим оружием, может быть только осуществлена с помощью Турции. Ну, будем говорить, контейнеры с хлором могут попасть в Эдлип только через эти турецкие. Ну, понятно, года. да, да. Турецких. И вот здесь, как мне кажется, наступает момент истины. То есть, Вынуждены будут силы западной коалиции для того, чтобы хотя бы сохранить лицо, наносить удары по Ираку. Вот, вкратце, я обрисовал свое видение. Как вы считаете? По Ираку вот... или по Сирии? Извините, вы не оговорились? По Ираку? По, по Сирии виноват. А. Ну, Спасибо. этот вопрос чуть не в открытую за океаном обсуждают, потому что Трамп попал в очень действительно сложную для себя ситуацию, не нанесет ударов а и потеряет лицо тем самым, а у него выборы и мечты о втором фронте вот Да и мы видим, что происходит в Вашингтоне с этой публикацией книги о том, что он, в общем, псих сумасшедший, и его надо отстранять как психически несостоятельного. Ну, и вы понимаете, о чем я говорю. То есть, там своя свара. То есть все время я думаю о том, что вот... Наверное, всегда так бывает перед крупными потрясениями или кризисами очень глубокими, когда начинается буквально война всех со всеми. Причем внутри каждого лагеря тоже начинается драка, вот это паразитный. Ты не знаешь, какой субъект действует. Я единственное все время говорю, что ну, для американских военных ну, все-таки это ужас, ужас. Столкнуться с русскими. Они не хотят сталкиваться с русскими. В лобовую, понимаете? Вот это понятно, что вот там полковник. С точки зрения, я как раз и хотел остановиться на том моменте, который вы уже упоминали. Да. То есть осторожная поддержка позиции России со стороны Меркель. Да, да. заявление Хайки Масса о том, что. Мол, трата Тасбоку Бантик, но в то же время он сказал, что Демократическая партия никогда не допустит участия немецких торнадов, так сказать, в военных действиях Сирии. И наконец, ведь вовсю стала проблема Ирана. Американцы заявили, что на те компании, которые будут работать с Ирана, будут наложены санкции. И, ну, тут же, и, подождите, и тут немцы сразу ответили. Создан некий инвестиционный фонд, в который эти компании как бы дают деньги на развитие. А инвестиционный фонд, как говорится, можно там накладывать на него санкции, не накладывать, но дело в том, что одновременно был организован в России так называемый Промсвязьбанк. И по сути дела от Инвестиционного фонда через Промсвязьбанк будут прямые поступления финансов на иран То есть слова словами, а дело дело. И вот как они поздно взялись. Понимаете? Них... Я не буду с вами спорить. Поздно или рано, тем не менее, такое произошло. И вот давайте представим себе на минутку. Идлиб взят несмотря на все противодействие Турции. Отступать боевикам некуда только в Турцию. С другой стороны, иранские отряды будут наверняка оттянуты на противодействие американцам через Курдов. С одной стороны, в иранском Курдистане, с другой стороны, в иракском Курдистане. То есть, Сирия останется без будем говорить, иранских соединений. Да и там, собственно говоря, Чистая, будем говорить, шиитская милиция, то есть ополчение. Регулярных войск рано там нет. Вот. И вот здесь, как говорится, вот этот станинский процесс приобретает совершенно иное значение. То есть там образуется некий конгломерат государств, которые с этого момента будут вести, как говорится, политику, что ли, с обеспечение безопасности Ближнего Востока, с исключением из ее американцев. Как считаете, это возможно? Ну, теоретически, знаете ли, все возможно в этом мире бушующем. Это, конечно, не стороны. стороны. А вы не представляете себе а, и такой сценарий. В конце концов, конечно, до Ирака этим террористам идти дольше, но им могут оставить коридоры. Могут могут, и они вот так вот туда пойдут, на восток. При этом американцы, между прочим, очень этого не хотят. Вот. Вы же упомянули, да, что они хорошо закрепились на левом берегу Ефрата. Вот. И они совсем там им не нужны. Вот. Поэтому там два пути. Один путь в Турцию, а другой путь к американцам. Ну, через Американцы, скажем так. Вот. Так что и такое возможно. Ну, предположим, а они там, собираются себе. в Ирак, а в Ираке уже э, с ними справляется та же шиитская, те же шиитские отряды, предположим, даже так. Ну, тоже не исключено, но я вам... Э, кстати, ну, вы знаете, вот так голословно говорить тоже не, не надо. А я думаю, что какие-то даты мы должны все-таки попытаться определить. Я... Считаю, что если ты не даешь прогноза, не рискуешь своей репутацией в этом плане, то это, ну, значит, ты не специалист. Лучше рискнуть репутацией. Вот, значит, смотрите. Эрдоган считает, что какое-то прояснение ситуации должно наступить после его поездки в Германию, а он 27-28 сентября туда собирается. И почему-то сразу после этого он собирается в Путину встречать. Я, про не очень поняла по турецкой, по ссылке из, из Джумфурият, но или не-не-не, другое, я Вот, но, ну вот, смотрите, значит, до конца сентября вряд ли, мы увидим какие-то особо массированные действия. Значит, американцы, как вы знаете, выкатили туда массу всяких боевых кораблей и кто-то мага, как у них точно есть, но они, конечно, там военно-промышленный комплекс руками потирают, так и радовался бы, если бы Трамп запустил, и Трамп бы и запустил, и по пустыне бы ударил, где никого нет, но... Тут ему не отвертеться, ему надо что-то такое показательно куда-то попасть. И вот это очень напрягает э, американских военных. Они же такие хитрые, интересные американцы. Вы знаете, вот я все что-то сегодня про свою армянскость говорю, но это тоже любопытно. Там ведь генерал, который командует... Ну, кто, в общем, главный генерал по вот этим американским подразделениям всем военным, именно в этом регионе Сирии Ирак. Он Армении, это тоже любопытно. но видно, они его назначили, потому что, ну, как бы, человек там, наверное, восточный, может, языки знает, может, как-то так вот они пытаются... Дело так, в том, я думаю, Карина, да. что у Армении есть стокилометровая граница с Ираном. И если учесть события, которые не... Может надо... быть, да. Армянин. Может быть, да. Я а и этого понятно, не исключаю. Ну, я как раз и говорил, что они армянина назначают. человека, который все-таки регион... Ну, скорее всего, они его не просто так, не потому, что он армянин, но еще и потому, что он э, имеет контакты в регионе, и, возможно, неплохие, ну, например, там, с ливанскими армянами, которые военные, которые тоже и обучались в Соединенных Штатах и так далее. То есть э, как-то попытка так медленно этот фактор тоже на себя перетянуть, но я думаю, что это попытка с негодными средствами, просто это не наша с вами это, тема, потому что... Просто не считала, очень серьезно. Я но я считала. хочу отметить другое. Да. Ним, будем говорить так, Египет, в общем-то, предпринял определенные шаги, которые, в общем-то, э, выводят его, как говорится, в прямые союзники Асада. Было приговорено к смертной казни несколько десятков высокопоставленных братьев-мусульман. Слушайте, есть... вы знаете, я сейчас не могу вам ответить содержательно совсем, но у меня складывается впечатление по некоторым фактам, что Египет, и я в данном случае не обвиняю сессии. Не то, чтобы двойную игру играет, но понимаете, тут, а, тут казнит, там рыбу заворачивает и так далее. У Египта сейчас очень интересный роман складывается с Западом. Ну, посмотрим. Тем не менее, это шаг, и шаг серьезный. И шаг в пику Турции. поскольку И, кстати, в пику и саудитам. Поскольку, собственно говоря, саудиты, как я понимаю, пытаются прорваться к Адену чтобы взять под контроль Баба-Римандевский пролив. Вот вся А вот не было. получается у них. Вы вспомните, они же в конце июня объявили, а что они, они Худейду-то взяли, порт ключевой, можно сказать, а потом все так пшик и замерло. А не взяли они Худейду. И вот и теперь, дорогие, мы с вами перейдем к следующей ситуации. Вот здесь э, будем говорить так. Несколько факторов. С одной стороны, американцы не хотят прямого лобового столкновения с Россией. С другой стороны, ближ, близящиеся промежуточные выборы Трампа поджимают. Собственно говоря, если судить по раскладам, то палату представителей он уже проиграл. И если проиграет Сенат, то пиши письма и заворачивайся в штихус. Как любил говорить один мой знакомый. Вот. И ему сейчас надо проявить силу. То есть он в ситуации несколько безысход. И, наконец, а с другой стороны, подталкивает его не только его собственный конгресс. Его подталкивает киевская гоп-стоп-компания. И не случайно, будем говорить, его представитель новый, значит, Болт. Он, собственно говоря, впрямую подстрекает Киев к началу боевых действий уже даже не против ДНР, а против России. Как вы считаете, как этот узел может развязаться? Вот я думала, что успешно на Сирийском театре военных действий и такое, знаете, победное шествие войск Асада при помощи ВКС России и иранских отрядов. Могут вызвать серию провокаций или даже серьезных не приведи Господь вооруженных размораживание вооруженных конфликтов. И я видела, что турки, которые так бережно переправляют этих своих боевиков, которые, кстати, так в скобках замечу: там очень интересно там эти протурецкие группировки, которые как бы Турция контролирует на территории Сирии, на севере Алеппо и Выдлебе, они там начали драться между собой. То ли денег не поступает, то ли, в общем, они между собой как-то вот ссорятся тоже. Это тоже интересно, согласитесь. Но вот я думала, что, ну, а что они их переправляют? Ну, их же кормить надо, их кто-то должен там содержать. Вот они в Грузии живут. Я сама это все видела. И мне, в общем, объяснять ну, вернее, мне заморочить голову сложно. А сейчас вот уже даже простые люди, грузины, вот я разговаривала с женщиной, она просто медик по образованию, она просто в ужасе. А это все видно, понимаете? Грузия наводнена, и они почти не скрывают, что... Карина, одно а ну и... Не Арина, сегодня, не Арина, завтра. Очень... Да. Знаете, что там самое смешное? В середине этих столкновений, вот о которых вы говорили, есть так называемый союз по освобождению восточного Туркестана, то есть, собственно говоря, сепаратисты у из Китая. А, И... да, кстати, вы меня извините, но это я просто, это, конечно, наблюдения такие обывательские, но вот я разговариваю, да, вы хорошо, что вы напомнили, но я впервые это в эфире, мне кажется, скажу. А, женщина, у нее родители в горе живут, она мне говорит, знаете, у нас сначала вот турки появились, ну, она часто не есть, турки появились, вот магазины секонд открыли, такие хорошие, прям новые вещи там продавали, я насторожилась, потому что я представляю себе, что в этих грузовиках вместе с секонд идет, ну, ладно, я молчу. Она говорит, а потом так странно, вот вроде как бы турки-то уехали, а вместо них теперь китайцы работают. Я так, у меня глаза распахнулись, я говорю, какие китайцы, это уйгуры? Она говорит, а кто? Я говорю, ну китайцы-мусульмане, если хотите. Вот, она очень удивилась. То есть они даже не очень это отличают. Она говорит, а я-то вот думаю, почему там, это, это, это что-то такое интересно, в общем. Вот, так что уйгуры в горе, понимаете, уйгурские боевики находятся в горе. И вот здесь, как мне кажется, вот мы ну, будем говорить так. Кажется, конечно, креститься надо, но вот мой опыт подсказывает, ну, и что направлены эти уйгуры будут не в Сирию. Не в Сирию. Ну, а в другую сторону. В сторону ну, пантитрского ущелья. Ну, я вам и говорю, это же... А глубокий тыл, но ну это, это все на пути к Панкистскому ущелью, вы понимаете? Да, из... Это не единственное, это не единственное на направление, Кавказ. куда они шли. А Это будет на Северный Кавказ, и направление будет, скорее всего, может быть, даже это на Горный Карабах. Ну, я о том и говорю, я к этому-то и подкатываюсь. Я очень опасалась, что это возможно. Потому что, ну, я в данном случае постараюсь быть над схваткой, такую гиперкоррекцию провести. Но вот закупает э, Ильхам Алиев, да, наступательное на вооружение. Он на кого может наступать? Ну, вот на кого он может наступать? Ну, он ну даже то... на саму Армению, хотя вот уже сегодня там приграничные обстрелы, такие неприятные очень Но инциденты. Здесь... Приграничный обстрел Армении. А, а вот ну куда ему? Ну на Карабах, естественно, он куда? Ну на Иран, Понимаете, что ли, он будет? Наступать? А вот здесь, да. Ведь мы забываем, что э, большая часть Азербайджана это, собственно говоря, Гелянь. Понимаете, в чем дело? Это, будем говорить, большая часть Лингаранского района. И там, собственно говоря, Большая часть Азербайджана, на как раз это персидский Азербайджан. А если учить, время, то... да, простите, да, это южный Азербайджан, это большая часть и разделенный народ талыши живет по обе а, стороны границы. Интересно, вы знаете? Вот это самое интересное. То, что азербайджанцы это ведь сунниты и ориентируются они на Турцию. Топ, топ, топ. Марк Анатольевич, можно я небольшую правку внесу в вашу, то, что да. вы говорите. Азербайджанцы в массе своей, поскольку, поскольку они находились в составе иранского государства долго до того, как оказались в России, и тогда, вообще-то, на самом деле, корректно раньше, азербайджаном является именно иранский азербайджан. А это было Бакинское ханство, Шамахинское ханство. И Азербайджан, как политоним, возник в советскую эпоху, надо было какое-то дать название все-таки республике. Ну и они вот, да, предпочли это. Ну, может быть, и, может быть даже название родилось в независимом Азербайджане еще до прихода Красной армии. Я, пусть меня не уличают, я не историк, поэтому... Но Я хочу сказать, что это 20 век. Вот. Далее, население было шиитским, и более того, именно в связи с тем, что султан Селим Явуз в Османской империи, по-моему, 1501 год, вы уж извините, я так глубоко, но очень коротко, он провел геноцид шиитов, это было похлеще в Рафаламеевской это известно. Вот, на этот шах Исмаил который сам, кстати, по происхождению был тюрок, он объявил войну Селиму Явузу, но ее проиграл, и турки оккупировали Тибрис, потом иранцы с большими трудами его отбили. Вот. Но что интересно, что сами Азербай... предки нынешних азербайджанцев, вот эти шииты азербайджанцы, или как их в Российской империи называли кавказскими татарами, они ненавидели османов так, что просто при встрече, и это Пушкин там, скажем, описывает путешествие в Варзром, насколько они жестоко к ними обращаются, пленными османами ну, и давайте, так далее. Давайте, но... давайте вернемся к сегодняшнему. Не, не я объясняю, но в конце 19 века, начале 20-го идеология тюркизма возобладала, а вот э, суннитизация Азербайджана идет сейчас и бешеными темпами. Потому, почему? Потому что советский период они, в общем-то, перестали в таких тонкостях разбираться. И э, более того, пропаганда исламистская действовала, да и саудовская. как и у нас на Северном Кавказе. У нас же недаром там чеченцы не ваххабитами называли этих эмиссаров, а ваххабистами. Они очень тонко почувствовали разницу, понимаете? Но, вот. будем говорить, Азербайджан – это суфитизм, по сути дела. Но не важно, не об этом речь. Давайте мы немножечко подведем черту. Итак, давай, давай. Значит, начнем с того моего утверждения, что кто сегодня одержит победу в Сирии, тот контролирует мировые коммуникации на Ближнем Востоке. Раз. Второе. Однозначно. Тот, простите, можно я вас э, вот, э, несу небольшую правку? Тот имеет шанс получить контроль над этими коммуникациями. Хорошо. Потому Однозна... что можно выиграть, военную победу одержать, а политически проиграть. Такое мы уже тоже проходили. Согласен значит, американцы шансов на военную победу там не имеют. Все. Вот поэтому они пытаются решить вопрос чисто экономическими и политическими методами. Через, соответственно, возврат Эрдогана под свое крыло. Это факт. А он Треть... и вернется под их крыло. И скажу Этот... я вам так, извините, пожалуйста, у нас там говорят про эти С-400. Вот пока, вот смотрите, это будет маркером. Если Турция полностью пересмотрит свою военную концепцию, тогда я поверю, что они С-400, наконец, купят. Ну, это отдельный разговор. Потому что Эрдогану когда предложили, он сказал, нет, вы мне дайте технологии, тогда я куплю. Это, будем говорить, старый анекдот. И не будем на него... Я тоже считаю, что Эрдоган вернется под крыло Америки. И, наконец, третье. Может быть, самое главное, вот эта схватка в Сирии – это свидетельство очень серьезного, очень тяжелого начинающегося кризиса капитализма очередного. И вот как вы считаете, вот этот третий пункт – это правильное мое мнение или нет? А, ну, это проблема отчасти философской. Тут я скажу, и это не моя мысль. Меня, впрочем, тоже это интересовало. Я до конца не могла понять, почему, может, я плохо Маркса читала, но почему он, в общем-то, в одну негативную сторону ставит и производственный капитал, ну, реального сектора экономики, и банковский. Они же разошлись вот сейчас, вот мы видим, какое... Просто безумие да. Да, происходит. Просто Маркс, потому что... не, знал. Маркс да. не знал, может быть либеральный глобализм, но не знал он этого. Вот, вот давайте посмотрим. Мне кажется, что э, поженили ужас ежом. И вот этот э, либеральный глобализм, или я не знаю, как его, либерально-демократически, но это все в кавычки, потому что действительно. Еще Чернышевский, по-моему, писал, что либералы и демократы непримиримые, смертельные враги друг другу. Сейчас не будем углубляться, почему. Вот, это аксюморон, это понимаете, либерально-демократические само словосочетание. А вот я думаю, что кризис общий, кризис общий. А я считаю, что Китай на сегодняшний день не является при этом флагманом а, тех самых идей, которые, собственно, а, ставили во главу угла интересы именно социума общества, а хорош ли, плох ли социализм или реальный коммунизм, какой мы знаем. Но, тем не менее, во всяком случае, в системе интереса социума действительно были поставлены во главу угла, правда? Капитализм Без... такого не делает, это понятно. В чем разница? Вот у меня ребенок спрашивал, 16-летняя внучка моя спросила, что такое социализм, вообще идеи социализма как такового, ну а затем коммунизм. Я говорю, установка во главу угла интересов самого общества, во главу угла работы, системной работы государства. То есть не отдельных и, и страт этого общества, а всего общества. Вот. Я не хочу сказать, что там феодальную эпоху там ну, совсем не пеклись о, о, крестьянах и так далее. Конечно, они тоже были нужны, и, конечно, как могли пеклись, но не до такой степени. Это, конечно, новация социализма и так далее. Но что интересно, что Китай, в общем-то, это не защищает. Он там сам сложно устроен, у них там 100 миллионов людей без имен и без паспортов ходит. Вот, Так что это тоже отдельная такая... Ну, в Китае мы много говорили. Так вот, я повторяю вопрос. Свидетельствуют ли вот эти события о наступлении, будем говорить, очень серьезного, общего кризиса капитализма? А я считаю, что свидетельством общего кризиса капитализма был старт глоб глобализации после победы, э как они выражаются, в холодной войне и развал Советского Союза. Хорошо. Понятно, спасибо. У нас есть вопросы в эфире? Да, так точно, у нас есть Вопрос первый. Уйдут ли наши западные партнеры из Сирии или это из области фантастики? Если не уйдут, то почему? Мы будем надеяться, что когда-нибудь уйдут, в ближайшее время точно не уйдут, пока окапываются. Что должно происходить? Мы должны, скажем, сами сирийцы не в состоянии американцев выбить. А мы этого делать не будем для того, чтобы избежать лобовых столкновений. Вы сами понимаете, в общем, наверное, почему. А у иранцев свои заботы поближе, и они тоже вот так вот в лобовую связываться с американцами не будут. Поэтому в ближайшее время вряд ли это произойдет. А так теоретически возможно. Может, там, вы знаете, я не исключаю, понимаете, политическим фактором может стать все, что угодно. Гражданская война в Соединенных Штатах. Почему нет? Между прочим, сами жители Соединенных Штатов, там, по-моему, 40%, а уже, кажется, больше, считают, что страна на пороге гражданской войны. А, а все вооружены, а ну начнут стрелять. Все может быть, понимаете, вот. Может быть природная катастрофа, может быть технологическая катастрофа, она обязательно что-то скорректирует. Ну, конечно, на это надеяться не надо, а пока этого ничего не происходит, ни гражданской войны в Соединенных Штатах, ни... я им этого не желаю, кстати, никому не желаю такой, такой беды, вот. потому что такой дешевый американизм, знаете, по он... Он тоже провокационен, я считаю. Так вот, пока они будут оставаться. Следующий вопрос, прошу. Следующий вопрос. Может ли Турция выйти из НАТО? Нет. Она не может выйти из НАТО не потому, что не хочет, а потому что у нее нет достаточного ресурса финансового, и военно-технического для того, чтобы переоснастить свою армию. А мне приводили цифры, возможно, дутые. Ну вот в маленькой Армении, я напомню, что живу я в Москве, но я сейчас вот нахожусь в Армении, для того, чтобы перевооружить Армению крошечную, да, где 2 миллиона или там 2,5 миллиона населения, для того, чтобы ее армию перевооружить, вообще так, фундаментально новые системы поставить, 32 миллиарда долларов нужно. А теперь представьте себе, еще как-то Армению говорят, можно, но страна маленькая, а Турция очень большая страна, там 28 американских баз. И, кстати, никто не заметил под шумок, что новую базу строят на территории Сирии, а, то есть Турция, извините, туда, ближе к границе с Ираном. И ничего турки же не, не запрещают, позволяют строить. Кстати, аренду получают, очень хорошо зарабатывают, поэтому не выйдут они из НАТО. Понятно. Следующий Спасибо. А вопрос, почему США не хотят уходить из Афганистана? А, знаете, потому что там а, на 90... Ну, это первое, это не значит, что это самое главное. Но это первое, что мне пришло в голову в качестве ответа. 90 миллиардов нигде не записанных ни в какие налоговые доллары в год они получают с афганского героина. Вот. Я не знаю, как они там делят эти деньги, но военными самолетами они их там в эти тюрьмы с ЦРУ привозят, реально это складывают. Наркотик, вот. Но, ну, все-таки это такой очень вкусный кусок. Афганистан это сами понимаете, это наркорай, да, героиновый рай. Вот они те регионы, где, собственно, основная, основное производство, они по большому счету контролируют. Второй момент. Вот сейчас идут бои на афган-таджикской границе. Потому что оно как здорово, вот там через границу Афганистана запускать ежа, понимаете, в Среднюю Азию, и нам тоже проблемы создавать. Я напомню, что в Таджикистане наша база, которая поддерживает Вот Я этого и боялась, что нам по периметру устроит массу провокаций. Вот Марк Анатольевич меня спросил, там и даже сказал по поводу Порошенко, но мы же это видим. Мы это видим. Нам, мелкими пташечками, сейчас, я боюсь, вот либо крупный удар, а можно и другой сценарий, можно и крупный удар, а можно и серию мелких, а можно серию мелких, что мы завязли в этом, во всем. Серию терактов и так далее. Да. Там. Плюс у нас у самих непростая ситуация. Все уже многие говорят о кризисе и так далее. Пошло-поехало, понимаете? А люди, в общем-то, не советские, ну, даже не позднее советского образца. нас учили аналитически мыслить, читать между строк, никому не доверять. Вот, и то мы попались на многом, да. А сейчас люди не привыкли так мыслить, особенно молодежь. они самые активные. Посмотрите, кого выводит Навальный. Школьников. Понятно. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Является ли война, которую ведет Россия в Сирии, колониальной? Ой, знаете, что я вам отвечу? А, Россия вот в каком-то смысле, вот в кавычки беру, плохой колонизатор. Куда в колонию не придет, так строит завод, театр и университет, понимаете? В отличие от англичан, которых все уважают за то, что они бремя белых господ несут, понимаете, везде раздоры, и главное ниже плинтуса опустить местное население, не допустить его к серьезному образованию. Ну, Россия почему-то всегда занимается совершенно друг... противоположной деятельностью. Да, точно так же и из Сирии. Так что если хотите, вот такая будет русская колонизация. Но она всегда вот такая. Мы по-другому не умеем. Спасибо. Следующий вопрос. Что можете рассказать по поводу второго места коммунистической партии в правительстве Ирака? Есть ли перспективы у иракского коммунистического движения? Вот любопытно то, что они нашли общий язык с шиитами. Знаете, что это означает? Что по большому счету именно шииты и коммунисты региона, хотя я там и а там, конечно, есть какие-то личностные моменты, но я сейчас не буду их касаться. Но по большому счету это показывает, что эти две силы стратегически мыслят. Их, по крайней мере, на этой почве нашли консенсус относительно развития ситуации как в самом Ираке, так и в большом регионе. Это свидетельство того, что по некоторым пунктам они находят консенсус. По каким? Да по геополитическим. И по вот этим вот э, мироустройствам в Ираке. Вот это очень любопытно. Это означает какую-то продвинутость и готовность друг с другом договариваться. Вырастет ли из этого действительно стратегический союз? Сказать пока рано. Спасибо. Спасибо. И последний и вопрос. Последний вопрос. У нас У нас не является не ли коммунизм, коммунизм... реактивной ступенью развития общества и будет ли коммунизм а на Ближнем Востоке? Знаете, я начну с того, что э, как хотите воспринимайте то, что я скажу. Вот До 16 века Европа, в общем колупалась, колупалась, хотя мы ее историю изучаем, и там мушкетеры и прочее, прочее, чего мы только там не слышим про нее, и так все интересно. А реально в мире старел Восток и в экономическом, и в научном, и в техническом плане. Это было и халифат, и пока не погибло там в Византийской империи тоже довольно серьезно. Европа очень была за дворками. И вот что произошло, интересно, после 16 века он был таким переломным. Вот 16 век э, ислам, э, страны, где ислам перестают развиваться. А, ну, Индию позже завоевали англичане, это все-таки 18 век. А Индию, ой, какой вес в мировом торговом обмене имела. И они ее допустили ниже Плинтуса по показателям англичане. Ну вот что интересно, европейцы начинают колонизировать мир. То есть они жили скудно, в связи с этим у них произошли технологические прорывы. Теперь я хочу скаж, вернуться к вашему вопросу. Происходит, с моей точки зрения, может произойти противофаза. То есть цикл вот 500-летний, если а, такие длинные волны 500-летние, что же существует. Вот может быть а, эта ситуация развернется, потому что Восток горит зарею новый, явно совершенно. Здесь это кипит, здесь энергия кипит. Как мне сказали а, очень такие элитные европейцы сказали, энергия у нас ушла. Они такие тонкие люди, наблюдательные и немолодые. Вот сказали, энергия ушла из Европы. Но это многие чувствуют, энергия ушла. Молодежи мало, не рожают своих, стареет Европа и так далее. Поэтому это процесс более естественный. Возможно ли это на Востоке? Вы знаете, в каком-то варианте возможно вот почитайте советские еще труды, у нас очень много этой темы занимались, тема исламского социализма, с коммунизмом там было несколько сложнее, а вот исламский социализм это целая доктрина и так далее, и не только ислам. Я думаю, что это будет возможно после того, как этот мир перекипит, я не исключаю этого. Перекипит и, может быть, назовет скажем так, эту тенденцию какими-то иными именами. Вот это возможно. Для того, чтобы был бы более плавный переход. Но я этого не исключаю. Я вообще считаю, что а, эти идеи это... не а, рано хранить. Понятно. Ну что ж, товарищи, я думаю, что я выражу общее мнение, когда поблагодарю уважаемую Карину Александру за ясный, обширный э, и, будем говорить, политологический анализ ситуации в наиболее взрывоопасном регионе мира. Спасибо, себя, Марка Спасибо. От себя хочу добавить, что, на мой взгляд, все эти события, которые происходят в мире, это как раз общий кризис капитализма. Новый период капитализма, глобализм, пускай даже в скобках либеральный, сцепился с остатками империализма. Во взаимной борьбе они неизбежно подорвут силы друг друга. И тогда наступит время для того, чтобы трудящиеся всего мира, и в частности нашей страны, взяли дело государства в свои руки. Создали тот строй, при котором благами жизни пользуется подавляющее большинство населения, а не некая избранная часть. До свидания, уважаемые читатели и зрители информагентства Ледокол. С вами был я, Марк Соркин и информагентство Ледокол. До новых встреч!